Ну что, ребят, привет! Рад видеть вас на моем канале. Это видеожурнал, видеодневник. Ак актуальное о главном. Говорю все на одном дубле, без всяких монтажей, склеек и прочих. Говорю все, что на уме, все, что на душе, все, что беспокоит, за чаечком с моей кружкой CNN. Я как репортер сегодня. И вот почему. И вот почему я репортер. Ребят, сегодня подготовил, жена написала, что должен сделать перед тем, как засну. Молодец. В общем, смотрите, сегодня подготовил интересную информацию про вирус, всем известный, уже надоелший всем вирус. Значит, последнее время пристально смотрю за новостями, да, что у нас вообще в стране происходит, в Москве, в регионах. В общем, сделал вам подборочку интересных фактов, интересных фактах, которые, которые нам говорят о нашей работе, наших чиновников. Когда левая рука не знает, что делает правая. Так, давайте вам сегодня зачитаем. вот информацию из новостей. Знаете, что интересно? Ничего не придумал, просто взял из новостей, взял в интернете, да, скомпилировал, в общем, соединил все вместе. Вот что я вам хотел сказать. Смотрите. Значит, что я вам хочу сказать. Хочу сказать следующее, что зайти к вам в квартиру, да, зайти к вам в квартиру, как пугают мэры некоторых городов, что к вам могут зайти, проверить, там, больные, вы болеете, вы не болеете. Могут только при, по решению суда. Или вы, если сами добровольно кого-то впустите. Поэтому мой вам совет. Вообще, если к вам кто-то когда-либо приходит в квартиру, представляясь какими-либо органами, обязательно в интернете самостоятельно найти телефон, посмотреть, кто вообще к вам пришел, позвонить, отправляли ли проверку на ваш адрес. Если нет, вообще сразу вызвать милицию. А если да, то сначала выйти за дверь и за дверью э, все решить. К вам во квартиру только по решению суда могут зайти. Это раз. Дальше, ограничить вашу свободу могут тоже только по решению вашего суда. Вам не могут вас препятствовать передвигаться по городу, да, по стране, потому что это возможно только при режиме чрезвычайной ситуации или при военных действиях. Таких режимов у нас сейчас нет. Поэтому это просто имейте в виду, что вам официально запретить передвигаться может только суд. Только суд, никто другой. Дальше. А составить протокол да, по 44 статье, часть 3 административного правонарушения, могут только в том случае, если вы больны, и это установленный факт. Только если вы больны, это установленный факт. Поинтересуйтесь, как собираются установить этот факт те, кто пытается составить на вас протокол. Как они пытаются это а, узнать? Дальше едем. Значит, вам вменяют отсутствие маски и грозят, опять же, 44 часть 3 статьи. Поинтересуйтесь, пожалуйста, где вы можете бесплатно получить то, что от вас требуют. Маски, там перчатки и тому подобное. Это на основании статьи 20 закона о сада и благополучии. То есть вот этот момент нужно тоже иметь в виду, что если вас это требует, вы скажите, где вы можете бесплатно их получить? Потому что требовать можно только тогда, когда ты что-то отдашь. Как это требовать? Значит, если вы хотят установить, здоровы ли вы, то, пожалуйста, поинтересуйтесь, где можно немедленно пройти бесплатный медицинский тест, а больны вы или нет. Потому что так любого человека можно обвинить, в том, что он больной, и попытаться воспрепятствовать его передвижению Это тоже важный момент, ребят, имейте в виду Дальше, если пытается полиция составить на вас протокол 44-3, тут же поинтересуйтесь, как они докажут, что вы больны и не инфицированы, а именно больны То есть вот этот момент нужно обязательно иметь в виду Дальше интересный момент. Смотрите, ограничение прав и свобод можно только по исключительно либо по решению суда, либо если в стране введено официально чрезвычайная ситуа ситуация да, чрезвычайное положение, либо же военные действия. Если того и того нету, то вам не могут воспрепятствовать передвигаться по нашим городам и стране. Значит, власть это пытается делать для запугивания людей. Просто их запугать, чтобы они не выходили, но фактически юридического никакого основания власти этой нет. Никакой адекватной нормативной базы да, под ограничение ваших прав нет. А то, что есть, весьма фрагментально и легко оспаривается в судах. Значит, тоже хотел вам сказать такой момент. Вот буквально вот там час назад посмотрел видео в ютубе. Не в Ютубе, а в этом, в Господи, вот уже вечером, да, что он даже называется уже устал в Фейсбуке. Там, там значит, один товарищ взял видеокамеру, снимают, как к нему пришли представители властей, да, там что-то не было написано, кто они, какие-то в жилетах они были, три человека. И пытается составить на него протокол об административного правонарушении, что он находится в общественных местах. А он на минуточку снимает это все дело на камеру и говорит: ребят, я сейчас нахожусь на, ну, в каком-то регионе, да, на берегу какой-то реки. Это не набережная, это вообще просто, вот представьте, берег, деревья какие-то растут, там, да, это не пляж, это ничего, это просто. Вот он ловит рыбу, к нему подошли трое представителей власти, пытается сказать, что вы находитесь в общественном месте и на, нас, на вас выпишет штраф. Ну, по-моему, это, по это верь безумие. Это точно также можно выписать на человека штраф когда он находится в своей квартире просто по факту того что вы находишься в своей квартире у тебя тоже можно выписать штраф ну, благодаря этой логике в общем идея какая ребят естественно я вас не призываю выходить на улицу там что-то действовать какие-то неправомерными действиями естественно нет просто цель этого блога сейчас вот еще там есть интересная информация просто дать вам пищу для размышления да что вы подумали чтобы поняли, что вот все, что сейчас делает власти, да, это носит сугубо рекомендательный характер. И, в принципе, вам решать: выходить или не выходить, это решает каждому человеку. Каждому человеку самостоятельно. Дальше, значит, что мы фактически знаем о коронавирусе, да? об, об, об, об этой эпидемии. Посмотрев телевизор, да, посмотрев региональные вести, посмотрев местные вести да, моего города. В принципе, сделав некоторую подборку, да, посмотрел, что пишут люди в интернете. Очень актуально, очень актуально. Несколько фактов, да, которые я просто хочу с вами поделиться. С вашим, значит, чтобы вы тоже узнали мои мысли, разделяете вы их или нет. Смотрите, дома из дома выходить нельзя, но если сильно хочется, то можно. Это действительно так, если мы посмотрим, что из дома выходить-то вроде как нельзя, но если вам сильно хочется, то можно. Возникает вопрос, зачем тогда об этом вообще говорить, если вы не запрещаете и не разрешаете, это как и не быть, и, и не быть, но ну, это и не так, и не так. Типа, и ты можешь, э, ты должен быть внутри комнаты и вне ее, как это, это ну вы что, как-то решите. Потом маски вообще не помогают, но их обязательно носить. Вот это тоже меня убило. Как это? Кто-то говорит, что типа маски это только помогают для инфицированных больных, чтобы они не распространялись вот этот вот вирусы, да? А другие, по, значит, медики, да, чиновники по телевизору говорят, нет, они эффективны. У меня какой-то диссонанс возникает. Магазины закрыты, но их откры... откроют, если нужно. Да, вот, вот интересный момент. В больнице бесполезно, значит, идти с этим вирусом, но идти обязательно. Вообще непонятный момент. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный. То есть, насколько то меньше, по-моему, 4% от него умирает, как бы, а что тогда -то все боятся, да, если он такой 4%, в принципе, как бы, ну, не так это много, это не настолько это страшно, потому что от обычного гриппа я слышал, там, прямо, что-то 10, процентов, там, ну, в разы больше, странно, да, перчатки не помогут, но они нужны. Тоже слышал по телевизору мнение двух людей. Одни говорили, важные перчатки, другие – неважные перчатки. Думаешь, блин, да вы уж определитесь, неужели столько времени, сколько, с начала декабря, сначала это декабрь, январь, февраль, март. 4 месяца, четыре, это, это 120 дней у вас было на то, чтобы перенять опыт из Китая, перенять опыт из Италии, и вы до сих пор путаетесь за 120 дней? Ну, не знаю, не знаю. Значит… Все, оставаться, значит, должны, все должны оставаться дома, но тем не менее все гуляют. Сегодня выходил за хлеба в пятерочку. Смотрю, людей на улице как было, так и есть. Вообще не поменялось количество. А еды в супермаркетах полно, но все время кому-то не хватает. По телевизору говорят, то в каких-то супермаркетах нет еды, то где-то она, но, но в то же время ее хватает. То есть полная какой-то диссонанс. Знаете, вот левая рука не знает, что делает правая. Вирус для детей не действует, но едет в зоне, в зоне риска. Тоже, то говорят для, то, то, только старшее поколение, потом говорят нет, заболеют и среднее поколение, потом говорят нет, заболеют дети. Ну как-то это очень странно. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно. То новости оборудования нет, то оно есть. То деблиф, это, этих вот, это ЭВЛ, да, это аппарат искусственной вентиляции легких, то их на всех не хватает, то, их, то они есть. А при этом мы там всем, всем другим странам помогаем. Ну странно. Значит, есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов. Вообще, мне убила, конечно, ситуация, что когда тебе говорят, что можно, быть, можно отболеть эту болезнь, да, проболеть ее, но при этом она без, без всяких симптомов. У тебя не будет ни температуры, ни кашля, ничего. Ты при этом кучу, кучу людей перезаражаешь, но при этом как бы ты даже не будешь знать, что ты болеешь. Чтобы не болеть, нужно тренироваться. Но спортзалы и на пробежки нельзя выходить. Вообще интересная ситуация, да? Лучше всего гулять на воздухе, но на воздухе особенно в парке, нельзя. Действительно, в Москве закрыты парки, в парке нельзя. Вот странно, да? А как бы куда? Только в магазины и обратно, что ли, и все. Значит, полные в риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе. Очень интересно. К сожалению, значит, пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства. Вот странно, да? Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и в магазины, как разъяснил кабинет министров. Вот интересно, да, вообще? Значит, самим ходить пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которые без масок и перчаток контактируют весь день с сотней таких же людей, кому не разносят, без комментариев. Каждый, значит, разжигающий панику, начинает свое сообщение со словами «не хочу разжигать панику, но…» Часто видел такие объявления, да, действительно. Штрафы никак, значит, никак законно не обоснованы, но их выписывают. Действительно выписывают, когда оно никак не обосновано. Я думаю, после того, как эта эпидемия пройдет, суды просто будут завалены всем вот, э, заявлениями о незаконности этих вирусов. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк. Вот нормально, да, ты один вышел в парк, а тебя уже можно по факту штрафовать. Значит, обещанное пособие для безработных в размере 19 500 рублей для Москвы, да, На, Это как бы, оно обещано, но биржи, значит, отказывают в регистрации. Очень интересно, да. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, как будто оно есть. Без комментариев. Домашнего ареста нет, но выходить на улицу никому нельзя. На своей машине передвигаться можно, но ее увяжут на штрафстоянку. Вот вообще меня убило. Вам с пожилой мамой и бабушкой встречаться нельзя, а постороннему узбеку-таксисту можно? Очень интересно. Персональные данные охраняются законом, но вы должны сдать их, свои личные персональные данные, по первому свистку программе слежки, которая хранит их в открытом виде и никак не защищена. Тоже это очень интересно. Болеют -то только азиаты, но умерло больше всего европейцев. Ну и последнее, это вирус живет на разных поверхностях, то 2 часа, то 4 часа, то 6, то 17 дней, ему нужна то влажная среда, то сухая среда, в общем, как всегда у нас у этих властей, левая рука не знает, что делает правая, а больше всего, знаете, меня, конечно же, убило, значит, выступление одного, по-моему... В, парла... а, не в парламенте, по-моему, в Совете Федерации, что ли, выступал один товарищ, к сожалению, не запомнил, просто мельком просмотрел. Он говорит, ребята, вот смотрите, вот вы хотите запретить передвижение на автотран... автотранспорте, да? чтобы на автотранспорте нельзя было передвигаться. Но при этом метро у нас открыто. Возникает вопрос, какого черта? То есть, если я один еду в машине, в своей собственной машине, я еду по своим делам, то мне это делать нельзя, но при этом я могу зайти в метро. Заразиться сам, если болею, сам заразить, перезаразать кучу людей, это можно. В общем, как всегда, полная шизофрения, полная шизофрения, тотальная. Лучше бы сказали, бы, что мы не знаем, что делать, все, делайте сами. Вот лучше бы так. Это, опять, это моя точка зрения. Лучше сказать, мы не знаем, мы умываем руки, я не знаю, как сдерживать эпидемию, что делать. Просто вы, как бы каждый сам за себя. Это жестоко, это жестоко, но это честно. По крайней мере, это честно. А когда тебе говорят, вот здесь вот нельзя, а здесь можно, на персональной машине нельзя, но в метро можно, то есть у тебя сразу же возникает вот у мыслящего человека, да, кто пытается просто как бы ну, сопоставить факты, просто факты, что как бы окей, то есть я не могу ехать нигде на своей машине, потому что я могу кого-то заразить или меня могут заразить, а хорошо, но при этом на метро я могу поехать. А как это? А, -а, -а в чем логика? А вот это вот, типа, работодатели должны платить, как я в прошлом в своем блоке показывал, да, работодатели должны платить людям а, зарплату. Нифига себе, как это работает, расскажите, пожалуйста. А работодателю, с чего ему брать деньги? В общем, не буду сейчас эту тему развивать. В прошлом блоге развил очень интересно. Посмотрите видео дневник за прошлый. В общем, что могу сказать, что, да, конечно же, есть некая нервозность, да, она ощущается, она вот летает в воздухе, я прям сам чувствую эту, эту нервозность, причем не могу сказать, что есть какая-то, знаете, прям вот страх какой-то прям вот смерти неизбежной, неизбежной, да, что ты там что-то пострадаешь, умрешь и тому подобное, но люди, конечно же, боятся. Ну что могу сказать, как как как психолог, да, когда просто как обычный человек. Это нормально, это действительно нормально бояться, бояться. Прежде всего за что мы фактически боимся, да? Если мы вот прямо вот глобально посмотрим прям философию, да, поскольку я мне очень нравится философия, да, мне очень нравится психология, я всегда прям люблю в самую самую глубину залезть. То есть сейчас вот дальнейшая часть будет для тех людей, кто хочет вот прям вот жесть. А те, кому жесть не нужна, с этого блока лучше сейчас отключитесь, потому что дальше буду говорить жесть. Но так как она есть, действительно так как она есть, люди что на самом деле боятся? Я что боюсь на самом деле? Действительно, я боюсь потерять инструмент, через который я получаю наслаждение. То есть смотрите, каждое живое существо в этом мире, да, вот если мы возьмем слон, дельфин птичка цветочек да, там человек да то угодно мы фактически каждый, каждую секунду нашей жизни каждую секунду мы пытаемся делать всего лишь две вещи всего лишь две вещи которые мы делаем каждую секунду первая вещь мы пытаемся получить наслаждение и вторая вещь мы пытаемся избежать страданий вот даже если я просто лягу на диван и буду смотреть телек, я буду каждую секунду так или иначе пытаться прислушиваться к себе, да, и понимать, а как мне более лучше лечь, а как мне вот ручку положить, а как мне вот там project себе выпить, да? Кстати, вот рекомендую вам ек Чтобы получить как можно больше наслаждений, да? И в ту же самую секунду я думаю, а как избежать страданий? Вот здесь что-то заболело, надо таблеточку выпить, здесь какой-то массажик сделать, здесь вот что-то такое нужно сделать. И это нормально. Это естественно, это нормально. И наше тело, наше тело, да, вот это физическое тело, это является нашим инструментом, через который мы получаем наше наслаждение. Тело – это инструмент, через который мы получаем. И, соответственно, когда возникает какая-либо перспектива каким-то образом это тело повредить или потерять, не дай бог, да, то это нас она очень сильно пугает эта перспектива она очень нас сильно пугает то есть если тебе даже просто вот я помню у меня был случай интересный у меня вот заболел зуб пошел в один ресторан что-то там что-то там надкусил что-то там произошло через два дня дикие боли флюс раздуло меня щеку щек мне раздуло в пятницу пришел к хирургу он посмотрел сделал стимул и говорит все я по-любому зуб удалять вообще не спасти зуб там ну вообще никакой просто нужно зуб удалить сейчас уже поздно у меня суббота воскресенье не работает вот я сейчас тебе там это канала прочищу там гной тебя уберу а, значит в понедельник утром приходи я тебе зуб выдерну я говорю ну окей все там договорились по цене и знаете и вот я не знаю как я там так вот накрутил себя но я суббота воскресенье для меня это был просто пытка я просто вот накрутил себя что вот я приду в понедельник, мне там этот хирург возьмет вот такие щипцы огромные, залезет ко мне в рот, будет зуб это дергать, вот так он мне раскрашится. Я себе так нафантазировал, я вот толком, я две ночи, я вообще не спал. Я просто, ну реально, не спал, потому что там зуб будут удалять, я думаю, ну все капец. Конечно же, все прошло нормально, ну, хорошо, нормально там сделали укольчик, быстро дернули, там буквально за там 30 секунд я даже не, не почувствовал ничего. Но сам факт, да, что мне сказали, что тебе, вот я у тебя удалю зуб. И вот эти два дня я просто был как бы, ну вот просто вне себя. И, соответственно, здесь то же самое, когда тебе говорят, что там есть смертность, что там тысячи людей там в Европе умирают, что это все серьезно, очень, очень, очень все серьезно. И, естественно, у любого человека начинает появляться страх, думаешь, блин, боже мой, я... Потеряю это тело, и, соответственно, ты начинаешь волноваться, как-то как, как защищаться от э, таких элементов. Это правильно, это абсолютно правильно, естественно, нужно действительно там, постараться все-таки по большей части быть дома, поменьше общаться с людьми, э, мыть руки, дезинфекцию, при, прислушиваться к рекомендациям врачей, те, которые вы считаете разумные, да, это нужно делать. Но в то же самое время, в то же самое время я хочу вам напомнить о двух вещах о которых вы не захотите слушать, вот я вам даю гарантию, сейчас вам будет максимально неприятно, я вам сейчас скажу то, что вам не понравится, и вам прям будут прям вот знаешь как вот вилкой по стеклу, и ты будешь думать прям нет нет не хочу зачем такое говоришь вообще все фу не хочу не остой, а но я просто должен это сказать, потому что я все-таки изо всех сил стараюсь придерживаться поисков философских поисков истины, да, я пытаюсь докопаться до правды, какая война бы не была а правда заключается в двух вещах. Всего лишь в двух вещах. Первая вещь, что завтра объективно будет хуже, чем сегодня. Объективно для всех. И для меня. И для тебя. И для твоих родителей, и для всех. А завтра даже может для кого-то не наступить. Объясню почему. Смотри, как только мы родились, вот все, да, вот нам пуповину разрезали, вот с этого момента мы стали умирать. С каждым днем смерть стала все ближе и ближе. Вот сейчас мне. 37 лет. Я понимаю, что в 38 я себя буду чувствовать чуть похуже. Потому что зрение будет чуть похуже, да, там, кости чуть похуже, тело чуть похуже. Не, может быть, не сильно, может быть, я это даже не, ощу... не смогу ощутить физически. Но я знаю, что будет хуже. А в 47, через 10 лет, будет еще хуже. Будет еще меньше возможностей, будет хуже зрение, реже волосы, больше седины. И это объективно. И вы мне сейчас не сможете сказать, Антон, ты говоришь неправду. Это правда. С каждым днем возможности наслаждаться у нас уходят. С каждым днем. Вот как только солнце взошло, вот я так вот утром нога так вот делаю, такой автотренинг, да, чтобы вернуться здесь и сейчас. Смотрю, утром солнце встает, и я такой думаю, остался на один день меньше. Просто жить осталось на один день меньше. Мои возможности сегодня стали хуже, чем вчера. То есть вчера я мог выше прыгнуть, дальше плюнуть, дальше увидеть. Лучше услышать, а сегодня я меньше это могу делать, а завтра будет еще меньше, а потом еще, потом еще, потом еще, потом еще, потом вообще, потому что если вы посмотрите на, например, человека, которому там 90 лет, да, то вы поймете, что у него возможности наслаждаться в этом теле, нет, ну, практически никакие, все, там старое, изношенное в конец тело, которое уже не слышит, не видит, не понимает, все, там уже, ну, все, оно просто износилось, механизм износился на максимум. Соответственно, просто это первая вещь, которую нужно иметь в виду, что объективно посмотреть с материальной точки зрения, я сейчас не буду говорить духовную точку зрения, не для этого блога, а потом, уж как-нибудь расскажу, но с материальной точки зрения с каждым днем будет хуже, вот объективно, потому что тело стареет с каждым днем, с каждым днем. Это первый момент. Но это было бы еще полбеды. Это было бы еще полбеды. Мне очень нравится вот в Булгаков да пишет мастер Маргарита такую вещь пишет, что а, беда не в том, что человек смертный. Беда не в этом. Беда в том, что он внезапно смертный. Вот это было бы интересно. То есть, если бы мне, например, сказали, что Антон, сто лет ровно, вот я родился 10 января, да, вот 10 января через сто лет ты точно помрёшь. И я знал, что вот у меня есть примерно сто вот лет, да, и вот с каждым днем постепенно-постепенно тело будет угасать. Ну, еще куда ни шло, еще какая-то, ну, полуправда, как-то, ну ладно, еще можно смириться. Но тебе говорят, а, -а, -а непонятно, когда ты умрешь. Ты можешь умереть сразу после рождения, вот сразу ты родился и умер. А можешь в 100 лет, а можешь в 120 лет умереть. В любой момент ты можешь умереть. И когда ты умрешь, непонятно. Но объективно непонятно, когда ты умрешь. Завтра после, через столько Какая разница? Ты все равно же умрешь, никому же умереть не хочется. И вот это второй момент, который тоже я хотел бы вам объяснить, что э, не, не, не особо переживайте по этому поводу, по поводу вируса и тому подобное. Я вам даю как бы гарантию, что придется нам каждому придется оставить тело, это нужно помнить об этом. А более того, что что самое интересное, с каждым днем у нас возможности наслаждаться в этом теле становятся все меньше и меньше. Более того, есть день, в принципе, по астрологии его даже можно высчитать. День, когда нам придется оставить это тело, день, когда мы умрем. Тело умрет, не мы, мы не умрем, тело умрет. И он есть. И что самое интересное, что а мы не знаем, когда он будет объективно мы не знаем когда это может быть сегодня вот я может быть завтра уже не проснусь и блок не запишу А может через 50 лет я еще 50 лет может проживу и я не знаю когда это будет то есть мало того что с каждым днем мои возможности наслаждаться меньше есть день когда я умру и я еще не знаю когда он будет полная ахтунг вот полный ахтунг просто вот я понимаю что неприятно это слушать это я сам когда стараюсь об этом не думать с одной стороны, а с другой стороны, стараясь все-таки держать в уме этот момент. Зачем? Объясню зачем. Я как бы ну, не мазохист, и не тот человек, который нравится себе причинять больно, абсолютно нет. Просто осознание этих двух фактов, да, вот осознание этих двух фактов, она позволяет мне жить здесь и сейчас. Потому что смотрите, вот здесь и сейчас живут только дети. Вот маленькие дети, вот если у меня что, вот сын родился, сейчас вот ему 4 месяца исполнилось, вот если посмотреть, вот он живет здесь и сейчас. Вот сейчас хорошо, он улыбается, сейчас плохо, он хочет кушать, он плачет. Все, у него нет будущего. И он не думает, он в смысле, он, нет, он не думает о будущем, и он не думает о прошлом. Он живет здесь и сейчас. И, соответственно, взрослые люди, взрослые люди, они никогда не живут здесь и сейчас. Они никогда не живут в настоящем. Они всегда живут либо в будущем, либо в прошлом, либо у тебя огромные планы на будущее, да, ты там строишь завод, у тебя там рождение детей, там у тебя, ты все есть в будущем, ты, ты не здесь, ты в будущем, либо ты в прошлом, у тебя что-то случилось, трагедия, еще что-то, и ты думаешь, как мне было тогда хорошо, а как мне сейчас плохо, то есть ты в прошлом в своих воспоминаниях, ты либо в будущем, либо в прошлом, но не на настоящем, и, соответственно, когда проходит год, два… Так может пройти 10 лет, 20, и так и вся жизнь может пройти. И ты потом оборачиваешься и понимаешь, что елки-палки, я все эти там десятилетия бежал куда-то вперед и не видел, что у меня в жизни прямо здесь и сейчас происходило. Либо я прожил в какой-то депрессии, апатии, думая о прошлом, и при этом не видел, что происходит здесь и сейчас. Вот одна из техник, одна из техник – для меня она эффективная вот она просто для меня эффективная кто клиента ко мне приходит да, я иногда предлагаю им когда вижу что человек сильный да, вот клиент тут вот он сильный, он может эту технику выдержать потому что есть техники более спокойные более спокойные чем здесь и сейчас вот одна из них одна из них очень сильная наверное одна из самых сильных это вот просто понимать что это, это все скоро очень быстро закончится более того, Какое-то время назад я прошел очень интересный, это не то что тренинг, просто с вами поделюсь, называется тонатотерапия. Танос, это по-моему греческий бог смерти. Танатотерапия удивительная штука, просто удивительная штука, это прям, ну самая жесть, наверное, какая есть, мне нравится, самая жесть. Потому что самая жесть, она тебе дает самые сильные эмоции и самые сильные реализации. После вот этого вот такого вот очень сильного тренинга, она, у тебя мировоззрение немножко меняется. Ну, например, там вот я как-то спрыгнул с парашютом, и после этого я как-то вот понял, что такое высота, что такое страх смерти, когда перед тобой там 4000 метров вниз, 4 километра, как-то лучше ощущается. И вот, в общем, когда-то когда у меня был очень интересный опыт, меня закопали под землю. Я заплатил за это деньги. Это была специальная группа, да, специальный тренинг, может быть, там, если найду, ссылку оставлю под описанием видео. В общем, идея какая? Вас привозят на местность летом, летом, вырывают яму, там метр где-то, да, ну, не больше метра, потому что ее копать. Тебя, ты, ты одеваешься в теплую одежду, пусть что, поверь мне, ты там, там очень холодно, одеваешься в теплую одежду, тебя туда кладут, и тебя одевают маску, одевают трубку трубку на поверхность, и тебя начинают закапывать землей. Просто ты лежишь, и тебя начинают закапывать землей, и ты лежишь. Да, да, нет, по-моему, даже там не метр, там, по-моему, сантиметров 50. Метра что-то я потому что метр будет тяжело очень. По-моему, это где-то вот, ну, где-то вот так, наверное, было. Я не помню. Я там был в стрессе, поэтому я уж не помню, это метр, не метр. В общем, вот э, те, кто, э, я вот как-то думаю, может быть, повторить мне еще разочек это сделать. Кто вот из подписчиков захочет повторить опыт, слушайте, напишите. Если есть где-то вот в Москве такая штука, ну или в Московской области хотя бы. Я знаю, что вот э, в этом, э, господи, в одном украинском городе, в каком же городе Мечу, я скажу. Вообще не могу сейчас вспомнить. Потом в одном украинском городе это было. Изначально оттуда я узнал, что пошло. Потом нашел в Москве. Сейчас вот контакт потерял. В общем, ощущение просто... Я вот когда вот служил... Дух, служил... Когда у нас были военные сборы... На военной кафедре у нас там, я заметил, там были, ну не у нас, да, не у курсантов, а у солдатов у них было упражнение, когда по ним проезжает танк. То есть ты лежишь на плацу и по тебе проезжает танк. Я очень хотел пережить это ощущение. Мне просто не дали, сказали, типа, ты курсант, куда-то там отдельная часть тебе нельзя. Но я вот прям хотел бы это испытать, когда ты лежишь, и про тебе танк там 80 тонн про тебе проезжает. Симф... Этот. что город никогда не могу вспомнить, а? И Симферополь, Севастополь, Мурманск. Что-то вот нет. Ладно, вспомню, скажу, вот. Старею, блин, старею. И, значит, здесь ты ложишься э, под землю, и тебя закапывают. Тебя реально закапывают, и ты лежишь там весь закопанный. Кстати, Время-то уже, да, на надо... 10 часов уже пора уже заканчивать блок. В общем, когда тебя закапывают, и ощущения, в общем, потом как-нибудь, может быть, запишу блок, расскажу про ощущения. В общем, э, жизнь моя, как бы, понимание жизни резко переменилось после этого тренинга. Я всем советую, ну, не то, что всем, я скажу, опять же, я смотрю, что если человек может, это испытать лучше это исп... хотя бы раз в жизни хотя бы раз жизнь вот сильные эмоции типа как вот спрыгнуть с парашютом да вот такой вот тренинг пройти он безопасный он вот я например с инструктором тоже да с парашютом прыгал там с инструктором не он не я же сам там управлял то же самое здесь там есть инструктор который смотрит у тебя там есть этот этот, этот э, трубочка да ты там можешь говорить у тебя же это там все прекрасно слышно он там засекает время и если ты там все плохо почувствуешь там скажешь тебе быстренько вызовут на поверхность э, то есть это все безопасно то есть технические точки зрения с медицинской Безопасно, но на психику это очень жестко идет воздействие. Ой, пока представляешь, тебя закапывают в землю. И, соответственно, после этого отношение как-то к смерти даже меняется, как-то немножко попроще становится. То есть не так страшно, потому что ты страшно же что? Страшно то, что неизвестность, когда ты не знаешь, что будет дальше. Вот это очень страшно. А когда ты понимаешь, ну, ну вроде чуть-чуть как-то вот занавеса чуть-чуть переоткрывается, и вроде уже не так становится. Это, кстати, вспомнил: эта штука называется ритуал захоронение воина, как-то раньше в Славяне, славянские, в общем, дружины тоже использовали такой ритуал. В общем, что хотел сказать, что бояться, в принципе, не нужно, нужно просто стараться жить здесь и сейчас, потому что здесь и сейчас этот день, каждый день у нас может быть последний. Ну, собственно говоря, давайте на этом все, тогда подытожим. Вон там 30 минут, я смотрю, на таймеров смотрел вниз, смотрел, чтобы больше 30 минут не договорить. Вот. А у кого какие-то соображения, пожелания, вопросы, буду рад ответить всем. В общем, давайте, ребят, на связи.